Я Владимир Мауш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – движение к цели. Если вы двигаетесь к цели, то цель двигается к вам. Это простая магия механики. Когда вы к чему-то тянетесь, появляется некий магнетизм, и расстояние между вами, между целью и вами, как между двумя объектами, сокращается. Очень быстро, как говорят, в геометрической прогрессии. Цель притягивается к вам тоже, поскольку она хочет достичь своей реализации. То же самое делаете и вы, когда двигаетесь к ней, вы пытаетесь ее реализовать и себя реализовать в этой цели, в этой мечте, в этих планах. Никогда не оставляйте свою мечту, свою цель, свои планы лишь на бумаге либо в уме. Каждый день двигайтесь к цели, хотя бы крошечными шагами. Не позволяйте себе отдохнуть, перевести дух, собраться с мыслями, куда-нибудь уехать, а потом с новыми силами к этой цели вернуться. Зачастую в таких случаях уходит само желание продолжать либо что-то начинать заново. Вы можете менять подходы, но никогда не останавливайтесь, никогда не пытайтесь перекурить, все обдумать, посмотреть на это со стороны. Другое дело, если что-то не получается, тогда в этом есть определенный смысл. Но если вы выбрали свою мечту, у вас есть цель, поставлены планы, планомерные, за дня в день. Буквально каждую минуту мечтайте об этой цели, старайтесь дотянуться к ней рукой, думайте уже о том, что цель свершилась, что вы уже якобы все закончили, завершили. Это дополнительно придаст вам стимулы, это дополнительно притянет к вам цель. Вы всегда двигаетесь по отношению друг к друг другу очень быстро, вы сближаетесь с такой же скоростью, как приближаетесь вы к ней, с такой же скоростью цель двигается к вам. Поэтому всегда старайтесь думать лишь о конечном результате. Никогда не думайте о том, что происходит сейчас из чего вы начинали. Действуйте всегда так и мыслите всегда так, как будто бы уже все свершилось. Одевайте роль того человека, о котором вы мечтаете. Ведите себя так, словно планы реализованы. И это еще быстрее приблизит вас к цели, а цель к вам.